Привет, народ! Вещает Антон. Любите кататься на велосипеде? Если да, то это видео для вас. Если все таки нет, то сегодня вы точно полюбите это занятие чуточку больше. Сейчас вы сможете узреть несколько невероятных велосипедов, которые точно смогут вас удивить. Скорее бегите за вкусностями, но сразу же возвращайтесь к экрану, чтобы не пропустить ничего интересного. Что ж, нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а мы начинаем! В мире много странных вещей. Думаю, этот велосипед входит в ряд подобных. С другой стороны, он выглядит вполне обычно, если не вглядываться. Два передних колеса с определенного ракурса кажутся одним целым, однако их все же два – за счет своей особенности, на велосипеде намного проще ездить по разному типу дорог. К примеру, по камням, ухабистым тропинкам, песку и прочим поверхностям, где не сможет проехать обычный велосипед. Вообще, у авторов изначально было сделать что-то такое, что будет напоминать квадроцикл, но при этом будет доступен народу как велосипед. Получилось ли у них? Однозначно. Как вы видите, перед вами просто прекрасный велик с тремя колесами и очень толстыми шинами – минус в том что велосипед реально дорогой в лучшем случае вы найдете такой велик за 3000 баксов но в среднем его цена от 5000 долларов любите крутить педали если нет то специально для вас существуют электрические велосипеды и e байк Да, чудо техники не иначе вот сейчас перед нами именно такой велик у него съемная батарейка что видно из видео Доехав на работу, владелец чудо-транспорта может захватить с собой батарейку в офис, чтобы подзарядить все это дело. А перед выездом домой вы сможете спокойно вставить батарейку обратно. Да и весит съемный аккумулятор всего 4 килограмма, что вовсе не критично. Кстати, без батареи велик весит 30 килограмм. Возможно, многовато, но это реально не суть. Не знаю, как вам, но лично мне нравится этот велосипед. Окей, очевидно, это велосипед для любителей чего-то необычного. Очень необычного. Штука специфичная, вот прям на любителя. Как минимум, выглядит забавно. Создается ощущение, что будет как в мультиках. Сядешь – развалится под тобой. Такой велик не отличается от обычного ничем. Ну, за исключением рамы. Рама сделана из каких-то гаек. Не ручаюсь за прочность этого зверя, но, похоже, она неплохая. Парень ездит свободно, явно не думая, что что-то может пойти не так. А вообще-то выглядит стилево. Даже не скажешь, что это что-то самодельное. Ох, что за железный монстр! Очень интересная задумка. Воплощение тоже хорошее. Вообще прогресс не стоит на месте, даже к велосипедам умудрились подойти как-то с душой. Сейчас вы можете увидеть разные приводы, подвески на велосипедах. Вот тут, судя по баллонам, пневматический привод. Не знаю почему, но мне всегда нравятся вот эти самоделки, они какие-то необычные. Да, их вряд ли получится пустить в массовое производство по многим причинам, но приятно смотреть на единичные экземпляры. В них всегда есть что-то волшебное и креативное. Стоп, э, подождите, мне нужно все переварить. Это Тесла? Они выпустили байк? Или это велосипед? Что? А, нет, блин, надо было сначала сценарий прочитать. Короче, компания Super73, которая занимается электрическими велосипедами, выпустили новый продукт. И нет, это не закос на Теслу, нисколько. Дело в том, что парню дали протестить новый велик, но сказали не палить никому. Но они хорошо подумали и укутали электровелосипед в железная одеялка. Не знаю, в чем смысл этого, если в конце видео нам все равно спалят выпущенный продукт. Наверное, я чего-то не понимаю. Идем дальше. Все мы знаем BMW. Все мы любим и глубоко уважаем эту фирму. Возможно, у кого-то даже есть их машина. Но вряд ли найдется хоть один человек, у которого есть их велосипед. Наверное, львиная доля моих зрителей вообще впервые слышит о существовании чего-то подобного. Да, такой красавчик существует, и он сейчас перед вами. Он не только красивый, но и очень мощный. Итак, перед вами электрический велосипед, а значит у него есть аккумулятор. В этом и e байке мощность батареи 200 ватт-час, благодаря которым велик с легкостью проезжает до 300 километров на одном заряде. А сколько он заряжается? Заинтересованно спросите вы. А заряжается он всего 3 часа. Давайте немного расскажу о колесах. Они толстые, широкие, 27,5 дюймов. Это сделано для вашего комфорта на достаточно высоких скоростях. Максимальная скорость велика – 60 км в час. Знаете, на что похож этот велосипед? На какой-то детский рисунок. Посмотрите, какой он забавный. Реально, какой-то непропорциональный велосипед. Блин, они же еще как-то умудрились найти плюс-минус подходящую по размеру фару, соорудить руль гений конечно ничего не скажешь боже мой взгляните только там еще и задние колесики есть они такие маленькие вот знаете а можно же неплохой бизнес делать катались когда-нибудь на слонах думаю можно перестать эксплуатировать бедных животных и заменить их на что-то подобное все знают что велосипеды делятся на типы горные городские шоссейные детские и прочее некоторые виды велосипедов достаточно специфичные необычные этот, конечно, превосходит их все. Перед вами велосипед для бега. Первой его особенностью является необычная, непривычная для нас рама. Но это вы видите из видео. Кроме того, у такого велика просто отсутствуют педали, поскольку в движении он приводится с помощью ног. После того, как вы наберете достаточную скорость, можно будет поднять ноги и некоторое время катиться по инерции. Изначально такой велосипед был придуман в медицинских целях. Он предназначался для пациентов, которые пытаются реабилитироваться после проблем с ногами. Несмотря на это, велосипед может использовать любой желающий, ведь он отлично подойдет для занятий фитнесом. Кстати, у такого велика есть одно огромное преимущество легкость в хранении и транспортировке. Велосипед разбирается, а потому легко поместится у вас в багажнике. Ого! Вы когда-нибудь видели такое? Велосипед без передней вилки. Боже мой, как же классно это выглядит. Да, немного странно, но мы ценим нововведение и только рады им. Этот велосипед однозначно может бросить вызов многим другим моделям. Несмотря на то, что у Велика отсутствует передняя вилка, им можно вполне себе неплохо управлять, потому что создатель сделал все, чтобы получить рабочую систему рулевого управления. Честно, очень непривычно видеть что-то подобное. Лично у меня создается ощущение, что кто-то просто взял и вырвал часть Велика. Но выглядит все равно очень классно. Заслуживает уважения. Для любителей дрифта гении с золотыми руками соорудили специальный велик. Посмотрите, насколько он получился крутым. Вот кто бы что ни говорил, а таланты в стране реально есть. Идея заключалась в том, чтобы создать дрифт-велосипед, который отличается от всех, но при этом функционирует на высоте. Для этого авторы удлинили заднюю часть велика. Туда же разместили две пластиковые штуки. Их как раз хорошо видно на видео. Считается, что эти штуки способны уменьшить трение и способствовать дрейфу. Во всем другом велосипед ничем не отличается от обычного. Он классный, яркий и стильный. Этого уже достаточно. Где ездит велосипед? Простой вопрос, в ответ на который вы наверное просто улыбнетесь. Давайте подумаем вместе. Ну, дороги, горы, какие-то тропинки, песок, камни. Много где, тут можно перечислять бесконечно. Ну а задумывались ли вы когда-нибудь о том, что велосипед может кататься по воде? В общем, окей, теперь вы знаете, что такая штука есть. Манта 5 выпустили электрический и водный велосипед, благодаря которому можно кататься по соленой и пресной воде. Все как на обычном велике. Крутите педали, держите баланс. Просто бомбический велосипед весит всего около 20 килограмм за счет легких материалов. Самое интересное, что такой велик может выдержать до 100 килограмм. Кстати, разогнаться велосипед может до 15-20 км в час. Но не думайте, что до такой скорости придется разгоняться кручением педалей. Велосипед все-таки электрический. У него есть аккумулятор, который поможет вам крутить педали. Кроме того, для более экономного расхода батареи даже предусмотрено три режима аккумулятора. В общем, велосипед бомба. Идем дальше. А вот это реально круто! Посмотрите, насколько он компактный. Господи, это просто прекрасно! Это компактный электрический велосипед, который можно перевозить практически где угодно. Его габариты всего лишь 102 на 98, а если сложить, то вообще 75 на 64. Весит такое чудо 20 килограмм. Не знаю, много это или мало, но думаю, для такого размера прилично. Максимальная скорость 25 километров в час. На одном заряде можно проехать примерно 35-40 километров. Зарядить такой велик можно где угодно, лишь бы была розетка. Время зарядки от трех до 5 часов. Классно? Да очень. Компактный, удобный, красивый, быстро заряжается. Велосипед мечты, не иначе. Эй, куда вы машину впихнули? Подборка про велосипеды вообще-то. Мы все собрались здесь ради классных великов. Ребята, все под контролем. Это просто машина-велосипед. Звучит дико, но да, здесь тоже нужно крутить педали. Просто посмотрите, насколько этот велик классно выглядит. Прогрессивненько. Даже какие-то дисплейчики есть. Ну слушайте, я думаю, такой велик очень практичен. Особенно в дождь. Окей, а это что-то между самокатом и великом. Такой компактный, и, боже мой, это же реально удобно. Он, насколько я понял, складной. Ну вот, с ним же даже в общественный транспорт можно зайти. Правда, наверное, владельцу такого чуда стоит ожидать на себе целую кучу взглядов, вопросов. Ну, впрочем, я бы хотел себе такую штуку. А вы? Обязательно делитесь мнением в комментариях. Извините, какое сегодня число? А год? Покажите-ка мне календарь, я не верю. Это же реально, велосипед будущего. Выглядит космически, серьезно. Он еще и крутой. Прикиньте, там все настолько проработано, что велик без проблем ездит по самым разным поверхностям. Я имею в виду песок, гравий, мокрую землю, ухабы и прочие неприятные штуки. За время снятия видеообзоров на YouTube я видел множество трехколесных велосипедов. Думаю, этот как минимум может занять место в десятке. Что ж, предлагаю напоследок посмотреть классный кастомный велик. Его изюминка заключается в раме. Ну, это заметно. Она вполне своеобразная. Не знаю, зачем и для чего такую вообще делать, но не будем осуждать. Все-таки кастом вообще штука на любителя создателю нужно просто сделать что-то под вкус клиента слушайте вообще-то рама неплохая ничего не скажешь цвет тоже подобрали классный поэтому респект создателю но ну, а на этом ребят я вынужден закончить а также я не забыл про конкурс на тысячу рублей условия все те же подписка на канал лайк и креативные комментарии под видео и все ты участвуешь Ну а в прошлом конкурсе победил руслан скорпов я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз ну а вам, ребят, удачи и всем пока!